смотрели. Это, смотри, сколько там. То есть, Это проп... мази вся. Да, в да. мази потом наш прополис разведен на ну, Пульца он видишь, цена, вот, 250 грамм Пульцы стоит 12,90. Это нормально по вашим ценам? Ну... Я не покупаю, но ну, и не покупаю. Но У вас потребление пыльцы как такового нет? Я думаю, что нету. Я вообще не знаю, как, вот знаешь, ну редко, когда спрашивают там пыльцу или что-то еще так. Скажем, другие продукты пчеловодства. А так. Ага. Основном... Решетки. Ну, я видел, ты пользуешься металлическими, вот да. этими всеми пластиками ты не пользуешься Нет. решетками. Металлическая, знаешь, один раз купил и забыл. А вот нуклеус я смотрю, вот здесь разные, разнобой киллеры, да? То есть... Вот этот маленький этот я тебе а то Zegiberger Nucleus. Ну, в принципе, тоже тоже киллер. Ну, только плагиат, другая конструкция, то есть внутри а, все то, то же самое. А, то есть это не киллер, это ну... Zegiberger. Или а вот я смотрю, пластиковые, новые какие-то эти. Привет с прошедшим днем рождения <с Wheels> спасибо спасибо э, вот это я смотрю пластик это ну это вот, как новые эвкак, да? Эвкак, да и как ты думаешь они <с Inst ankle> это во-первых рамка пластиковая Проблемы с пластиковой рамкой то есть они не вот, нет При... вот человек который пластиковую рамку пластиковую рамку он не будет что-то. я 10 штук купил Самый вот лучший... эти пластиковые? простую рамку простую, простую, простую окна, да, 230 зиггидет ага. фотографии я Женьки сбросил там только и такая начали а тут ТВК представляешь Нет, ну когда... тут ТВК пластиковый полностью тоже, ну, рамка это тоже пластиковая ну я смотрю чехлы кажу хваст короче это... значит я скажу Наверное, больше геморроя больше геморроя yeah. то есть я тоже а ты пока ты замажишься там присидишь только ну, смотри он 11 евро стоит а стеклянная беру 1390 Ага. Получается, что он 11, 11,90 стоит, да? Вот, вот это все, да. 11,90 евро да. а, а деревянные 13,90 берут, так 16 евро стоит Ну это самое, -то. а еще же надо кожу купить, он тоже Но стоит денег кожух. Я не знаю Ага. А это на Литоне Да, А у Михаила, называется. Получается, ты на не Угу. Миша передай привет кому-нибудь. Есть, есть пожелание кому-нибудь привет передать? Всем чиновонам в том году, Передай. Кто-то на Пайно. Фонар Хайкур, я собираюсь. Игорь Сномани. 220. Ну, Вы решеточку купили, я смотрю. я хочу немножко что то Это что ты? Где рамки можно отделять, <связать> ставить, чтобы однодневные яйца. А изолятор взять? Да, взять. Вот мы я только загрузился, машина стоит. Мы рум идем, рум, рум, рум, а потом я не знаю, короче. Мы хотим в Кирхань сходить, не в Кирхань, специалист ходит туда по парку и домой. Туда. Все, разное домотководство, изоляторы, бегуги, мисочки. Кому интересно, эти вот, мисочки. Цена 5 евро. 5 евро, 5 евро. 5 евро. 5 евро. Никак. Никак. Никак. А, это что-то непонятно Сколько стоит Никак в комплекте? комплект. Сколько 32 евро 32 евро комплект никет это там то у вас ну ну мисок комплект тут просто сот, сот с, сам сот ну с, без, с мисочками правильно наверно с мисочками наверное, тут. наверное сот один сот один я понял Один сот. да хорошо а шпанчик огромный стенд наверное шкаф да пыльцу сушить да это шкаф для пыльцы шкаф для пыльцы который стоит 770 евро Андрей, ты клеточки купил? Андрей, Андрей очень много русскоязычных немцев да. клеточки. Это что, декристаллизатор? Или Нет, это, это, это, это, это сам... отстойник? Нет, декристаллизатор, это вот ну, с водяной рубашкой. Ну, водяной рубашкой. Ну, декристаллизатор, да, правильно? Да, да, да. 400. Сначала Он там будет рамки Так, хорошо. Ну, тут воскотопки, пули. Андрей Виш выбирает эти. Я в конце уловителей делают. Это как раз у нас в немецкой теме обсуждалась я сильно. Да. Решетки. Но это получается да. донные или донные. на дно. То есть это несколько она делает, да? Можно две, можно одну. В зависимости какое это. Блин, купить что ли? Я вот тоже сейчас испытываю. Ну, можно сделать три чистить, надо ее. Да -да -да. да. А, вот тут именно где штемпель был. Этот. Можно сделать дно перед литком, ну. ставить вот так, вот так, ну, вот, вот так вот я так, захожу. Да. А можно сделать длину. вот так, в длину, можно одну, можно две. Да. То есть, ну, по желанию. В зависимости от приноса, обильности приноса да, пыльцы что, здесь и хорошо, здесь вот, тебе скажем, здесь где есть, при, при этом на... как? Какая цена, цена здесь 1,50 евро, да? на 35 Ну, понял, мы, мы умножим ну, просто чтобы люди понимали Клеточки А клеточки почем? 10 центов 10 центов Не 10 центов на мешке цена 20 Да, да, на мешке 20 центов. Вот приборы, маток имеются. 4,70 центов. Ты пользуешься таким? я руками быстрее. Ну, тут много разного интересного, мелкого. Мелких приспособлений, литочки, прививка. Стоп! Это шляпа, наверное, да? Да, это шляпа. Ну, я делал фото. Изоляторы разные. О, смотри, вот эти прикольные, смотри, можно разных маток сувать. Вот это прикольно, прикинь. Ну, можешь такие не покупать, потому что я у них купил уже. 4000. И такие же разные? Вот такие. Именно такие? Да. А я знаю, почему такие хочу купить? Ну, для того, чтобы линии различать. не различать. Ну, там, там же пили? здесь желтые. А желтые. вот. Да, Но они, они, мне они, но они, прислали они, поляки вот не, такие. Я еще такие. Прикинь, ну, а да, эти желтые да. цветы, да. красные цветы. Да. Они разные. Да. Да. Ну, я туда я буду буду будешь бакфаст, бакфаст, бакфаст, а туда будешь карнику да. толить. как вариант, прикольно. Одежда а рысоновская. А взял? Разные Плевцы и цены. Цены. Перчатки разные, 48 евро. А ты будешь сейчас готовить эмбрион? Я хочу дымари купить себе. Вот такой прикольный Вот мне люди за дымари, знаешь, спрашивали. Там, какой дымарь там типа хотят это сделай видеообзор дымаря это знаешь какого? Ага. цена 50 евро вот прикинь вот для меня вот для человека проще таких 5 евро. по 10 евро да. чем И за 53 вот, я могу потерять у меня еще 4 останется ну да как бы я ну, считаю что дымарь это не самая важная часть такая ну спасибо но ну, тем не менее так Смотри, вот разные для, для бочек а, вот да это когда ну, краники разные вот краник Зарик. столько стоит 25 евро смотри снежарить. вот а там сейчас краны дальше будут вообще крутые смотри да, это. Это, ну, это волна так. проволоку для натяжки ну, ну фиговая, как все стамески mm -hmm. вот цены такие тут не знаю на сито 31 евро сито стоит Проволока. Вот ну это дорого нейлоновые всякие фильтры вот это какие то запчасти фильтры. Ну прости Жене дальше, рассказывай. Кстати, по, по, ты подножки не сфотографировал? Да он уже скинулся. Подножки. Вот, даже, подножки. Я, даже, я уже А, я смотрел, да. Ну знаешь, это для тех, кто в метал-бау работает. Например. Подножки. Тоже лысон, да? Да, варежек нету, я варежки хочу купить. Не, ну, варежек много. Вот там, вот где украинские костюмы продают, я а там куплю варежки. А у тебя вот сразу будет первый вопрос. У тебя же бак фастыкарника, который не жалится. Зачем тебе варежки? Это на мести, чтобы скорость, скорость, скорость, скорость. То есть все для скорости? Темп, темп. темп. Нет, что, а, что а, есть такое, люди ну, говорят, что... мы в месяц в день, допустим, я хотел сказать, в месяц. Короче, мне за сезон на примерно смести около 200 килограмм пчел. Где ага. же это работает? Да. Я не могу стоять там. Ну, понятно, играть А еще говорят, что от прополиса, аллергия. У, тебя нет, У ну, меня нет аллергии. Тварички, кстати, для прополиса, для прополиса да, тоже да. хорошо. Камника, допустим, а, пропустим. А вот смотри, есть шпатель. Это, это, это, это все не, не то. то. Это не то, что нам надо. Это не наш э, уровень. Да. Хорошо. О, кстати, Венгры. Кто? Венгри. А, да. Кёни... Кёнигин, да? Ну да. да Венгкан стоит 1820 евро. Очень-очень большая диаметр бака 125. Это самые вертящиеся кассеты. Да, да, да, да. Это радиатор, строитель рамки, как ну, у меня. Все жиденько сделано, конечно. Это жиденька, да, да. по-вашему. Вот сейчас мы подойдем, там дальше вот Гразы всех лучшими догонки гонки сделано там цена. И туда же, я скажу, смотри, у, у Лысо не вот такая высота одна, там 80 килограмм по-моему, у меня входит. Ага. Я извиняюсь. Да, Наш мы а. Знаешь, как сказать? Ну, сделано все, конечно, так ну, цена дешевая. Ну, на вид она красивая, симпатичная. Да, да ну, симпатичная, допустим, вот эта. Взять если у лысо, не, вот, два раза толстая. Тут один раз хорошо стукнешь, она сломается. Тут а -а -а. ладно, хоть стекло маленькое. Вот и прикинь, какое стекло. То есть кинул уронил, да. но может треснуть. И вот это все как бы, вот это защитнее, все. Ну, ты, знаешь, как я считаю, для каждого товара есть свой клиент. Да, да. Так, что дальше? Это кремовалка, да? Это, пчел. сдувать. Это да, прикольная это, пчёл, пчёл. это прикольная штука, если так разобраться. То есть рамку жить и намек. Вот такое бы это имя, честно говоря. Ну, это плёночная. Смотри, это аккумулятор. Это. Да, а есть же щеточная. Ну, э, ворсом сбивает. Вот это прикольно, слушай. Это интересная суша идея. Сейчас рамка поба. Ну это трусить пчел, да ну мы делаем маток заселять, как бы хорошая машина. Да, да, да, да. да. Слушай, а вот ш... это вот реально надо задуматься. Ну, ты подумай, а что вот это для, для каких целей? Слушай, это воскотовка, наверное. Ну, да, это... это воскотовка. Когда ты свои рамки заделаешь и потом при центрифуга. Ну Ну подача мне это. Это точно раскотовка? Да, не вот не вот для отжима забруса. Допустим Это воскотовка, центрифуга для завода Здесь. То есть, видишь, у крышка, ты закрываешь Да. Видишь, это пара генераторов ага. Ну, я понял, вот, кидаем Вот такие да, же, такие... Есть, это одна конструкция, а вот одна конструкция Ага Коконы то есть они они крутят и отжимают? Ну я считаю, что это все фигня, короче, ты ее купишь, ее купишь, вот столько не стоит. Ага. это мое личное. А вот такую линию не хотел бы приобрести, полную, ну, вот полную? я же пришли тебе ее показать вот, с тобой. Тут смотри ножи, тут ножи цельные, то есть те накладные, были тут цельные, нож. Там лучше ножи. Ну, я не знаю, лучше или хуже, просто другая конструкция. И железо, конечно, uh -huh. поташе вот, А сама... цена какая его? Лини... Это 12 540 total, правильно? Чуть-чуть, мне кажется, пожиже и Стоит, я не знаю. Ну, там Тотал написано. Вот Тотал. <говорит> <говорит> <говорит> это полностью линия стоит? <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> да, целиком. Целиком. Вот это от начала до конца <говорит> вместе с Медогонком. <говорит> да, <да. и> там... <говорит> С, с, с шнейком да? Да, да? Тут тоже сито. Да, да, нет, насоса надо пока Для меда. Одного насоса нет. И медогонка. Откачало и там выходит. Ну, в принципе тоже в целом нормально сделано. Ну, с виду неплохо. Ну, немецкая, мне кажется, чуть-чуть помощнее, не знаю. Вот у этой вот что классно, у немецкая плоская, а тут видишь, как выделано четко, ага. что есть. Ну, пиноград мед с этого. Ну опять смотри, забрус когда пойдет, он сюда не уйдет. Ну забрус нет, но забрус весь падает нет. в шнек. Шнек падает, но все равно остатки остаются да. на рамках. Ну, тут Я да. виду сюда оно не уйдет. У всех сделано плоско, как бы понял, как ну просто. Да, да. Вот это фигня, конечно. Ага. Мое мнение. Хольтерман. Ну они. Не... Короче, у них все дорого. Это. Так сказать. На тебе ручку бесплатно. Ух ты! Фу. Ручку. Это станок для распечатки. это для распечатки. Ты видишь, забрус вот. Быто перейти вот, вот А, да, это то, что мы смотрели. Да, И... вот оно, вот. да, да. да. Ну, я понял. Забрус, который. Да. Видишь, типа рамки вот. Это воскотопку. Это уже медогонка такая. Ну, это медогон, как у этих, поняли? Вы показываете. Да, у, -у, у молдаван. Я считаю, это нафиг. Не нужно. Окей. Свинки, свинки, свинки. Вот подъемничек это. Подъемник 25 тысяч я спрашивал. Знаешь, за 25 тысяч можно трактор купить. 25 тысяч евро. Я уже снял его. 25 тысяч евро. Ну, Женя говорит, что он не стоит этих денег. Финский, финский. Это финский? Да. Да я его. Да, да я его. Да, я его. Да, да да ладно. Я вас догнал, что тут еще хорошего есть? Денис меня прессует на деньги. Ух ты, тут какие-то взятки пошли. Это мне Денис перчатки купил. Ой, какой Денис, умничка, а мне шпатель подарил. А еще он не брелок проиграл, мы же мужик русак или не русак, он мне подождал по-русски, начал разговаривать, вот, вот, вот непонятка. И тот говорит, а что тебе надо, да? <laughs> а я мне ручку подарил Жене. Короче, шпатель там вот в первом ряду 50 евро, Вот это же я за него и говорил. Капец. Это да, посмотри, какие бренки. И тем самым Денис проиграл мне прилог. еще один, он а Она... не вот, какой Ага, крутяк. Женя, не хочет себе вот такую штуку, типа? Нет, фасовки в, в данный момент нет, я к этому еще не пришел. Это надо объемы, да, большие? Реализацию. А, то есть внутренний рынок, чтобы да. было, тогда это можно было. Я меня у меня знакомый, вот он дедушка 70 лет с лишним, он в Кёльне живет, у него реализация хорошая. И он сказал, я не знаю, конечно, какой у него объем ага. Вот у него просто вот такое, да? А пошли попробуем вот линия есть, попробуем, как она работает. Короче, работает. На, вот тут наливается мед, я так да. понимаю, вот... Тут, тут, вот. Да. То есть банки выкидываются, наставляешь, они выкидываются. Да, да, ну вот мы ставим наливается, банки. Пошли, пошли. Эти, вот там закрывается эти банки. Ну давай посмотрим уже раз. Вот там оно бжик налило, ну мы выставили, одну налила, бжик вторую налила и пошло. Все и пошло дальше. Да? Именно узко, наверное, И. а Тут оно так дальше подвигается и идет. Крышка, крышка сюда идут, крышку вот а тут, вот, одела крышка. Мы <мышленный> хотим <на фрайл> <мышленный на фрайл> Да, в Он шпионирует не, он просто показывать, как функционирует. Это просто Тоже видишь, это мусор, но образец, тоже немецкая этикетка полностью. Линию показывают. То есть, видишь, эти наклеены именно ну как для того человека, который, ну как, ну, ну я понял, то есть, то есть э... который мед свой, ну как маркирует, как немецкий мед. Дедушка, конечно, этот чувак ну, возмущался, что мы снимаем, но я сказал, мы живем в свободной, демократической стране. Но... И он замолчал сразу. Ага. По идее, ты можешь сказать, что хочу, то и делай. Не, ну ты скажи, что это не для не конкуренция. Не, мы просто, да. просто реклама. Просто блок делаешь, это реклама. Да. И мы... Тем более свинти, вот всем свои свинти, бесплатная да, реклама. По свинти. Свиньки. Я даже покажу. Вот так. Вот так. Вот так. Чтобы он посмотрел, что я это. Это, это ферма свинти. Свинти. Чтобы он. Э... Вот, да. Все, пойдем. Танки. У итальянцев лучше. А чего так переживают я, люди? Я, ну, короче, что... я не знаю. Вот смотри, если взять по фасовке, да? Фасовку вообще многие изготавливают, чистую да. фасовку. Я не знаю, почему они переживают, потому что мы сейчас можем пройти дальше по фасовке. Фасовка там еще будет, в двух местах минимум фасовка будет. То есть у высоте фасовка представлена, да? И там спереди я видел фасовку. Пойдем сюда вот по меду посмотрим? Пойдем, я ж Одежда тоже, видно, где людей прикольно, да, все? вот. Это вот фильтр, смотри, фильтр, который как, ну, с просечками железными. Он, он фильтрует мёд? Да, да. То -то да. Просечки разные. Давление, все давление, потом колба, когда набиваются, и воск потаскивают. Я знаю. Я человек, <говор> он создал вот это вот. То есть получается Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я То есть идет подача знаю. Я как бы получается воздух напрессовываться со временем, потом колбу просто меняешь и моешь ага. и ну в общем это как ну тонкая фильтрация -то. да да да да я слышу короче каждый за свой как переживает как за бренд что а, я тебе уже сказал Тоже Кстати, его щеточка мы говорили да вот щеточка. Ну, прикольно. вот пчелы да, а а, вы... а да, да, да. да. емкость для пчел да туда страхиваются все пчелы это это, это это сенсорный этот нет нет нет, нет. а чем он нажимается то есть, вот. а то есть нажал и оно поехало Nein, das, das, das müssen wir berechnen. Wir sind in Seenemann. Ja. Wo, wo, wo sind jetzt Sie? Aber, Sie aber, Kunde. Kunde. Also, ja. aber wir haben, muss ich auch sagen, sehr gefragt, mhm. haben, das kostet eine, nicht Eine Palette zum Beispiel а что? Да, если внутри. Да, он В общем, аккумулятор там на 4 часа хватает. Работает. Но ну, это надолго. Это... Я считаю, что это классная штука, да? вот кто занимается мотководством. Это офигенная штука. А с Как бы, блин, uh -huh. я думаю, что мне надо купить. Данки. что, Женя, что это такое я я с вентилятором? Очень... Это воскотовка. Да. Но смысл этой воскотовки заключается в том, что Короче, честно скажу, я не знаю, как функционирует, я только видел. Так, ну не, ну я понял, Вообще, да. ты можешь свой забрус составить бедра, да. поставить сюда, у тебя он вытопит, забрус, то есть ты поставишь. Я не знаю, почему мед не топится потому что вос, да, 60 градусов вроде, температура плавления. Угу. У тебя получается разделение пройдет. То есть забрус поднимется, ну как воск, да, а да. Мед, ты можешь там кусок воска забрать и все. Но оно тоже стоит 1400 наверное. Ну, дорого, -775, да? 3775, допустим. Сколько? 3775. Ну, это не вот, стоит Вот Денег. даже нам по вашим да. этим не стоит да вот я честно тебе скажу мне проще запросы будут выкинуть все поехали